Он мистик, потому что через него проходит поток радости. Он соединен с потоком. Радость мистика, радость человека на пятнадцатой ступени, она необычайно влияет на других людей. Вы хотите их хохотать до потери сознания, совершенно без причины. Рай, собственно. все весело, сияющее, сверкающее. И когда вы вошли на 15 ступень, и вы там, вас огорчить практически невозможно пошло, хорошо. <смех> все так просто, все так понятно. Вот когда человек выходит из матрицы, он видит это все, ему смешно, конечно. Вот, и она хохотала безудержно. А если вы себя нашли на 15 ступени, знаете, что это действительно ваша миссия нести радость людям. Ну какие могут быть вообще подвохи на пятнадцатой ступени? Ну как тут может быть подвох? Радость. Она на пятнадцатой ступени духовна. Вот записывать пока не надо. Сейчас я вам постараюсь рассказать. Она на пятнадцатой ступени духовна. И как это можно понять, что она духовна? Она беспричина. У нее нет причины. У нее нет никаких внешних стимулов. Ей все равно, что происходит вокруг. Она безусловна. Это как есть безусловная любовь, которая все равно любит вас и лихает вас и так далее. То же самое есть безусловная радость. Безусловной радости все равно понимает ее, поддерживает, разделяет или не разделяет, все равно радостно. Хорошая погода, солнце светит, или дождь, и слякоть, и снег, радостно. Пятнадцатая ступень, как вы видите, находится она на мистическом плане. Вот я даже специально написал вопрос, чтобы не забыть. Вот что мистического в пятнадцатой ступени? Мы знаем, вот человек смеется, он, радует, он радуется, мы его наблюдаем, мы видим человек как человек, такой же, как и мы. А он мистик. Вот в тот момент, когда он охвачен энергией 15 ступени, он мистик. Не то что когда так хихая и все, там так чуть проскользнул, а вот когда вот он прям весь заливается вот он, радостью. Он мистик. Вот что мистического может быть в радости, в смехе? М -м -м. Причины, совершенно верно Эрин. дело в том что причины нет этот человек через которого проходит вот так мощным потоком проходит 15 ступень он мистик потому что через него проходит поток радости он соединен с потоком поток он не имеет э -э, причины как, допустим, где-то там внизу мы можем веселиться, потому что выиграли в лотерею, или кто-то нас, нас полюбил, или еще что-то приятное произошло. А здесь ничего внешнего может не происходить, а может и происходить. Когда происходит, он вообще прямо. В покатухе. А тут, в принципе, вот если постараться почувствовать эту энергию 15 ступени, в принципе, ничего не происходит. Вот если вы опять-таки будете чувствительны а, к тем энергиям, которые вас встречают, то вы обнаружите, что это есть радость сама по себе, а еще почему она мистическая, но ну, я не буду вас долго пытать. Смотрите, мистический план и, а, нарисован он гораздо шире, то есть гораздо объемнее вместительнее по энергии, чем, допустим, астральный план, тем более повседневный. да? Радость мистика, радость человека на пятнадцатой ступени, она необычайно влияет на других людей. Она оказывает очень мощное влияние. Настолько мощное, что этот человек в пятнадцатой ступени может развеселить расшевелить кого угодно, если у него стоит такая задача, или просто ему так вдруг в ум взбрело. Собственно, задачи у него не стоят, у этого человека. По большому счету, у него задач нет, настолько все радостно и великолепно, что там, какие могут быть задачи, когда и так, все, все кругом так радостно, задачи тогда, когда чего-то не хватает. Итак, мы пришли с вами к тому, что энергия радости, 15-й ступени она духовна. Это духовный человек. Это духовный... И ну, вот лучше, конечно, называть его мистиком, но у нас же есть стереотипы восприятия, поэтому приходится различными названиями называть одни и те же явления, чтобы вы воспринимали их правильно. Он наполнен вот этим потоком. Кстати, так же, как и, допустим, человек, который духовный учитель, через которого прет 14 ступень, он также наполнен вот этой энергией, вы перед ним испытываете благоговение, вот перед этим человеком вы испытываете радость. Вы хотите хохотать до потери сознания, совершенно беспричинно, просто. Вот э, э, такова его э, природа, этого человека, через которого проходит этот поток. И вот с одной стороны он духовный, потому что через него идет поток. И радость-то она э, беспричинная, беспредметная и бескорыстная, кстати. Этот человек бескорыстно готов делиться радостью, Он никому ничего не ходит продавать. Вот. Ну вот, что-то уже пошло, я вижу. Видите, значит, все-таки энергии мне удалось дать. И в то же время, и в то же время этот человек, он на повседневности, он нам понятен, он такой же, как и мы. Как говорил Смуфиев, такой же только голый. Вот он такой же, как и мы, в то же время он духовный. Это первое, то есть не первое, а впервые встречающиеся ступень на пути, которая по-настоящему начинает соединять духовность и повседневность. Это человек способен соединять духовные энергии такого высокого порядка, а если вы помните перелистывать, вы помните, мы радость писали по шкале, значит она где-то там четвертая, пятая сверху, да? То есть она достаточно высокого порядка энергия. Первое — это абсолютный свет, второе — там покой, третье — это любовь, соответственно, безусловная, и потом идет радость. Он соединяет эту высокую, высокую вибрационную энергию радости с нашей повседневностью. Вот она вот. Вот мы ее видим, слышим мы ею, заражаемся, мы ею даже исцеляемся. Иногда даже может меняться жизнь, если такой очень мощный. Человека, такой вот мощно прокачан, у него 15 ступень, он может реально менять жизнь других людей через вот этот вот смех. По крайней мере, на какой-то существенный промежуток времени. И попадая на эту ступень, действительно есть такое понимание, что вот оно, или вот он рай, собственно. Все весело, сияющее, сверкающее. Великолепные, и в то же время я могу это все реализовать здесь. И действительно, на 15-й ступени вы, если вам карма предначертана вы можете уже начинать осуществлять свою миссию жизненную. Такое предназначение можете найти на пятнадцатой ступени. А миссия предназначения на пятнадцатой ступени, это только вот связанная с какой-то вот радостью, юмором или вообще любая? С радостью. Вы дарите радость людям. А уже в разных формах. Вот как Буратин. Он говорил, я рожден, чтобы дарить радость людям. Вот у него миссия, связанная с 15 ступенью. Ну Полунина тоже. Полунину тоже. Вячеслав Полунин. Но он, блин, он может схватывать 25 ступень. Вообще, беспредел. конечно... Беспредел. Да, да, да. Радость, беспредел в радости. Может быть, мы с вами посмотрим. В своих шоу он устраивает беспредел полный. Это двадцать пятая ступень, и это делается им вообще ну, просто гениально. Ну, причем у него беспредел на анахату раскрывает, вот это вот все раскрывается здесь. Он великолепно раскрывает сердце, он дарит радость, и он, да, он, он об этом говорит всегда, и мы сейчас об этом чуть поподробнее. Скажем, он, он отправляет человека в его детство. И радость, 15-я ступень, всегда возвращает вас в детство. Вы становитесь ребенком. Вы начинаете, да, вот, болтать ногами, их ихотать и смеяться. А так, без причины. То есть это такой радостный ребенок. И если вы вспомните вот, детей, в основном для того, чтобы гуманить ребенка, когда он развеселился, но ну, это очень сложно как правило. То есть, ну, ну хватит ржать, дай папе телевизор посмотреть. Ну хватит уже носиться тут бегать и хохотать. Ну хватит, а он все бегает, хохочет и все радуется, радуется. Вот то же самое, когда вы вошли на пятнадцатую ступень и вы там вас огорчить практически невозможно. То есть вам будут говорить, ну что ты ржешь как дурак, а вам еще смешнее. Ну прекрати, а вам еще смешнее, вы еще больше пытаюсь в угол уйти, там еще больше этих катать. То есть, если человек плотно стал на 15-й ступень, огорчить его практически невозможно. Вот это характеризуется потоком. Когда вы вошли в поток, тот или иной, то все. Поток вас ведет. Но ну, если вы вошли в поток 13 ступени, соответственно, развеселить вас также практически невозможно. Вот. То есть это все потоковые состояния. Вот особенно на мистическом плане, они такие мощные потоки идут. На тоже потоки, но они слабее. Хотя нам может казаться наоборот. Но нет. Когда вы познакомитесь, вот пошло. Хорошо. Вчера еще началось. Это когда выбирать, да? да сейчас. Я вспомнил людей, которые были на 15-й 15 ступени. Там заводило, был о, с 15 ступени. Такой костик у меня, одноклассник. Вот они собрались, поехали в кости в Краснодар, к одному из них, ну, три человека, взяли черешнее ведро и зашли в поезд. Они на 15 ступени. Они ждут, там все, у них все весело, все хорошо. Они заходят в вагон. Там люди, каждый на своей ступени. Что-то, ну, не просто есть эту черешню, а они, значит, этими косточками. Значит, отдела летнее было, там, ну, в трениках все. И вот, значит, оттягивают треники и так, оп, туда, насыпали. Значит, ну, это сначала они друг другу, потом досталось и соседу. Ну, ближайшие купе вот это точно были вовлечены в 15-е сутки. Вот Полунин так же делает. Он так же делает, так не так и профессионально, но международному А там такой вот персонаж, Константин, он, он когда в гости из-за границы приезжал, ну, туда выехал работать. а язык он, кстати, не знал, и когда язык выучил, он стал шутить на их языке. На их языке. Он для этого и выучил да. язык. Да. И вот он к нам, когда в гости приезжал на три дня, мы все три дня смеялись. Вот больно было. Смерть был вместе с болью, потому что вот мышцы живота сводил его. Ну да. И <смех> вот заметьте, силу потока. Если вас вот так вот раскачать по 15 ступени, вы начинаете ржать, то потом вот вам вот пальцы покажи, и вот и все. То есть уже никаких особенных причин не нужно. Если до того кто-то смеялся, кто-то пулялся, кто-то что-то рассказывал, то потом, когда вот вы уже вошли в поток, уже вообще ничего не нужно. Ну, вон уже вчера девчонки над крючком смеялись, да. в потолке да. зашли на танец, а хочет. Серый крючочек там у нас в операции, вот там серый. Говорите, серого, мы говорим, это этом место Здесь вот и камера. И стол стоит. Веревки говорю, не хватает. Нам так смешно было, кто не проходит, мы хохотали как то крючком. Там смешно было. Так, ну прежде чем мы рассмотрим с вами иллюзии и ловушки. Еще сейчас немножечко чуть-чуть обсудим, и я вас приглашу посмотреть видеофрагмент, а потом мы устроим с вами маленький на несколько минут тренинг по 15-й ступени. Да? 好<笑>走<笑> 哈哈哈哈 <laughs> 嘿嘿嘿 <laughs> <laughs> Ha, ha, ha, Тоже водички дай, пожалуйста. Собирайтесь <свят> <свят> так что подходите обниматься. Мы с Александром бизнес устроили. Они обнимали нас с двух А на хат они ее прокачали. И все. Ставим между вами. Да. <свят> <свят> <свят> <свят> Щеки накачиваются хорошо в это время. Придите телефон включить где-нибудь. В офисе. Офис, повалку. На обеденном телевидении разрядка очень хорошая. Нет, вообще здоровый. проблемы снимают, решаются. А если силовики рассказывают иногда ситуацию, ну у них же там все серьезно, да? А принесёт вам грудь или что-нибудь повалку там. Старший тоже смеется для стеснения, потом говорит, все, сейчас наказывает, говорит, продолжили строгие лица. Мне ну тоже да. ноги пошли. Да, это вот энергия, этот поток. Давайте. давайте. как в детстве. Мы снимем на видео, как проходят электриты. Подушечку надо подложить. Не подожди? Нет, это так вот бывает в электричке. Еду ногами поболтать там не получается, а ну мышцы затекают и я такой: так, так руки, так руки, ну да. И мне он, мне все равно, что там люди. Кто там сидит? Бедный труд. Потерпел мышцы, ну соседу так заглянул и смех так в лицо. Ну вот словили поток 15 ступени. Да. Хорошо да. Так как? Шикарно, да. да. Хорошо, ты как. И вот если Наконец-то, наконец-то хочет... Если вы раньше. прошли полностью 13-ю, 15-й вам обеспечен 100%. 100%. Но только вопрос да. состоит в том, что кто-то на ней там действительно остается на всю жизнь, а он, собственно, и родился с ней, кстати, он вспомнит, что я всегда такой был. То есть невозможно так, что вы родились таким грустным, на 13-й, а потом выбрались на 15-й и живете всю жизнь на 15-й. Такого не бывает. То есть вы уже родились с ней. Но вследствие каких-то причин, воспитания, еще какие-то вещи, <свят> все говорит, что ты ржешь, как дурак. Вы, <свят> вы себя закомплексовали, либо кто-то вас закомплексовал, и все. А вот это все прорвалось, на 13 очистилось и понеслось. Ха-ха. <свят> вот. Ну, почти в каждой группе у нас, <свят> да, действительно, появляются люди с 15-й ступенью. Алья, пожалуйста. До этого Лариса была. Вот, и, да, они несут с собой эту энергию. Так вот, если мы не, не прочувствовали поток пятнадцатой ступени, так вот четко не прочувствовали не осознали, как мы с вами писали, я все время у вас возвращаюсь к самому первому дню, ретриты, когда мы записали, первый пункт – это осознанность, второй пункт – это смещение точки сборки, вот сейчас она так сместилась на пятнадцатую ступень, Да. Вот если мы с вами осознали это, значит мы с вами уже не перепутаем пятнадцатую ступень с пятой. Но почему об этом нужно говорить? Потому что, ну какие могут быть вообще подвохи на пятнадцатой ступень? Ну как тут может быть подвох? Вот как? Вот как? Ну вот может, Ну как? Нет, это не подвох, это вот зажали пятнадцатой ступенью. Остаться, наверное, на ступени хочется. Ну, хочется и оставайся. Да? В чем подвох? Ну, найдутся кто-то, кому это не понравилось. Ну, опять-таки, не подвох. А вот ловушка. С умеется, уже как бы с обычным смехом. С весельем путают. Ну, Смотрите, да. как да. это происходит. Вот человек, который в пятнадцатой ступени, ему говорят, какой ты классный, его начинают приглашать в разные компании. В разных компаниях такое вот веселье, там, выпивки и чего-то. И в результате вот эта вот духовная радость, безусловная радость, становится завязана на какие-то события. Понимаете? Смерся, по а потом, Смерть, и и начинать. Начинать. Человека затягивают вниз, вниз да, потому что он веселый, и он становится вот таким вот весельчаком, а духовность уже пропадает. Ну, в таких компаниях чаще всего выпивают, всякие такие разгульные мероприятия происходят. И человек становится не вот этим вот радостным, безусловно, радостным человеком. Но через некоторое время он понимает, что ему для радости тоже нужны либо компании, либо какой-то стимул либо какие-то достижения, какие-то вот такие внешние события. С пятнадцатой человек может незаметно для себя упасть на пятую. А на пятой ступени вот действительно там происходит веселье. То есть радость и веселье — это не одно и то же. Основная ловушка на пятнадцатой ступени как это, деградирует радость и веселье. Так же, как любовь может деградировать в сексе и в распутство. Так же, как энергия воина благородного может деградировать у насильника, и мясника и палача, и так далее. Андрей, получается, ну как только ты замечаешь вот такой момент, тоже нужно остановиться, да? И быть Человек должен понимать, что понижается вибрация, и что для его радости ему необходимы какие-то внешние события, стимулы. То есть, если он это осознал, он не упадет на пятку? Ну тут как? Смотрите, вот еще раз повторюсь, такой вот житейский, конкретный пример, когда человек начинает приглашать какие-то компании, и его радость становится вот такой вот веселухой. Это называется еще профанация. Он сам не замечает, как эта вибрация, высокая духовная радость, понижается до веселухи. А через некоторое время он уже, не, уже за нее зацеплен. И он забывает про настоящую радость. У меня вот есть конкретный пример, я знаю человека такого. И уже его смех перестает быть детским, беззаботным смехом, а становится таким, знаете, даже как бы извращенным смехом, неприятным. Ну Как, знаете, вот в веселых компаниях там все э -э -э -э -э -э", вот это вот, когда мужики, а женщины, значит, по-своему. Вот, если человек уже так духовно развитый, он вышел на такие духовные уровни, он попадает в такую компанию, ему неприятно. Там вроде веселятся, люди веселые, а ему неприятно, он не поймет почему, потому что вибрация другая, жесткая. А можно это назвать смехом змеи? Змеи, да. Такое да. Неприятно смотреть. Неприятно ну, находиться, неприятно было? смотреть, хотя люди веселятся, они по-своему веселятся, отдыхают, расслабляются. а вам неприятно. И тогда вас называют там, либо сухарем, либо кем-то еще, что-то не поддерживаешь компанию, там, не понимаешь нас. Ну, как бы начинает вас то стягивать, что давай, это раз такой веселый, тем более, давай, приходи. А там совсем другое, там веселуха, лучше даже не веселье, веселуха. Казалось похожие, внешне похожие вещи, а вибрации абсолютно разные. И если вы долго уже находитесь на таких хороших духовных уровнях, вы их четко сканируете, эти вибрации вам неприятны там не хотите находиться вообще. Вот в этом состоит основная ловушка 15-й Это основная, но не единственная. Но 15 ступень приползает змея. Вот она, вот эта пересмешница, она сатир, она превращает радость в хохм. И вы не заметив подмены, можете оказаться на пятой ступени, а пятая ступень это отрыв, там где человек отрывается. Вот поэтому и говорят в компании: давай соберемся, оторвемся. Вот там пятая ступень, там реально так есть, там люди отрываются. И в результате такого, такой подмены змея ведь еще что внушает человеку, особенно в таких компаниях, змея она пирует, она там на троне Она говорит, да все нормально, да никаких проблем, сейчас выпили палитру, искупаемся, нормально, потом что-то бах -то, тут оно. А у вот змея внушает то, что все, ничего не случится, все будет нормально. Ну, Но потому что все субличности темные, они ведут все к недоброму. А змея на пятнадцатой ступени подползает и говорит, да нет проблем, все ха-ха, и что бы ни было, Выпил, искупался, взял кредит, не отдал, обманул, ничего не будет и так далее. Вот змея один из самых опасных а, искусителей на 15-й Это вот такая вот а, ловушка. Ну и основная иллюзия это перепутать с пятой ступенью. В чем кавер за этой иллюзией? Допустим, вы находитесь на 13-й, вам надо это все переживать, у вас очень муторно, вы уже, может быть, не первый год. И вот это все давит и давит. И кто-то приходит, говорит, да пойдем оторвемся, пойдем развеселимся. И вы как бы даже, может быть, и хотели бы, потому что ну вот уже достал, да не могу. А еще, может быть, услышали где-то на таком вот ретрите, что действительно 15-я ступень, она же выше, чем 13. Пойду поднимусь, на 15-й ступени оторвусь, сброшу с себя этот груз забот. да? А в результате опускаетесь на пятую ступень. И вроде помогает, но получается откат. Откат. Поэтому люди на тринадцатой часто выпивают некоторые. Ну, потому что две рюмки надо добавить, чтобы повысить ступень. Все, всего лишь, да. Что там стараться взял на легко? рюмок, 15 ступень. Нет, на, на самом деле, правда, нам пишут, что только алкоголь помогает нам на, пережить 13 ступень. вообще не помогает. Он нас спускает и усугубляет. Но только вы это анестезию себе принимаете, в результате человек может стать реально алкоголиком, пьяницей, вот. вот такие вот иллюзии, вот такие вот камеры могут быть на пятнадцатую ступень. Итак, на пятнадцатую ступень вы можете прошмыгнуть за несколько дней если вы были там на пути, да, вот на этом, потом встретился вам 15, вы можете за несколько дней ее прошмыгнуть, а можете остаться на всю оставшуюся жизнь. И тогда действительно, вот как Лариса на прошлом ретрите, на прошедшем ретрите о рождественском, она говорила, что да, я нашла себя. А почему она так сказала, нашла себя? Она во время трансового дыхания, Реально а, словила очень высокое состояние, вот абсолют. Она вот вышла туда, одномоментно вышла туда в ничто, и она хохотала, потому что, говорит, все такая фигня. Все вот, так просто. Все так просто, mm -hmm. все так понятно. Вот когда человек выходит из матрицы, он видит это все, ему смешно, конечно. Вот, и она хохотала без удержи. Это было ее открытие, а? это было ее самое главное чудо на ретрите, Не единственное, но самое главное. Ну, конечно, я не знаю, как она дальше уехала, что она с этим стала делать, но человек этот, если вы себя нашли на пятнадцатой ступени, знаете, что это действительно ваша миссия нести радость людям. Но это не значит, что если вы там оказались в какой-то момент, да, что точно ваша миссия – это радость. Один проходит через нее, как через себя пропускает, а другой вот совсем остается полностью.